Доброго здоровичка! Здравствуйте, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к стихам и песням нашего канала. Опять вот уже новая песня, совершенно буквально свежая опять. Ну что скажу, друзья? Новые песни, как всегда и так поехали. Трещал и грохотал, он с ужасом шумел. Как будто бы по ту вот сторону противник, Такой мне треск ужасно сильно надоел. Хранящий он продукты старый холодильник, Мне показалось, будь доволен чем-то он. Как будто бы его дыхание больное. А месяц плыл над нашим домом, За окном. Он освещал пространство звездное ночное, А этот неуемный пущий взял шумел. Накал страстей предшествовал чего-то, Хранящий в шкаф продукты сильно заболел. Вздыхал от боли и на помощь звал кого-то. Но чем ему помочь, ему в темную ночь? Стонать нисколечко, ничуть не прекращает. Назову звук ровящего, похоже, он точь в Заснуть бы мне скорей, но он надоедает, быть может отключить его, чтобы не станал. Шнур из розетки вытащил я неохотно, Неугомонный холодильник перестал. И я заснул, как никогда уже спокойно, Падутро шум, и крик вдруг разбудил меня, И запаха видно скоропортящих продуктов, А это психовала знать моя жена. На всю вселенную ругалася прилюдно Продукты, что испортились, их не вернуть Не отключаю я уже их холодильник Я попытаюсь просто так уже уснуть Хотя шуми до а сей поры тот противник я попытаюсь просто так уже уснуть. Хотя шумит до сей поры тот противник.